ехал? Давай, И шло 5 этих самых машин И шло ваша Так все пошло 9, 5, 9 бензовозов И еще солдаты едут Солдаты едут, 4 машины Сколько бензовозов? 9 Впереди нас, да уж впереди нас кто заводится. Я сам последний. Что видел еще? Я в пунги ехал. Ты хотел в Украину завоевать, да? Тихо, тихо, тихо. Что вам ты казалось, чего сюда идете? Бензовози даете. Бензовози довезте. Заправите ваши панки, правильно? А куда-то Тихо. Они, они, они, ну, Откуда ты? Рассказывай. А? Часть. Вот, Часть. Часть в да? Москве. Часть в Москве. Связь. Связи. Рации, остались, Каналы, Давай по Нет, нет ничего. В машине, в путь, рации, каналы связи. для селения родителей городской области, городской район Пассовет, Консомольский Комсомольский Терекор чтобы мы могли позвонить сказать, что с тобой все в порядке что ты воюешь в Украине, убиваешь сплеваешь жены жены, есть у кого-то позвонить? я позвонить, дурак, баталь звони на войне а, мам, мам? а мама, мама, мама, мама, какой? мама, не видно мама, Только мама, мама, все, мама, тихо. мама, ладно.